А гене, а гене! Ой! Привет Кузбасу. Чё? Кузбасу, привет! Кузбассу привет? Ты уже через программу пробил, где я нахожусь? Да, оно само как-то, я не напрягался. А чё за программа? Новая какая-то? Да старая, по-моему. Говорят, кстати, ещё влагает. Ну, это... Тут кого-то неправильно показало, мне тут прям Чё за программа? У тебя какая стоит? Чат-рулетное расширение. Чат-рулетное расширение? Да. А, но у меня закрытая стоит. У нас тут горе в Кузбассе, блядь, Опять горе, нахуй. Что случилось? Ну, горе у нас в Кузбассе. А 22 человека погибло. И, типа убата на, на СВО? Да какое СВО, блядь? Ну, сгорели, нахуй, зажил? А что случилось-то? Не... Пожар, нахуй. Бездомные люди погибли. Пиздец, я в просто. Ни хрена тебе, я не в курсе. Братан, я скоро... искренне сочувствую. Так скоро вообще никого не останется, нахуй. У нас так население маленькое, а так вообще пиздец будет. Ладно, пошел дальше. Давай счастливо тебе в этой переживем. Давай вместе мы сила. Россия справится.